Приветствую, работяги, с вами снова Максон, механик, кому как удобно. Сегодня я к вам пришел не с пустыми руками, а с новостями. Возможно, для кого-то хорошими, для кого-то плохими, но давайте все по порядку. Пару лет назад я увлекся программированием, и вот уже примерно больше полутора лет я занимаюсь этим профессионально и зарабатываю этим на жизнь. Инвестиции я ни в коем случае не забросил, но снимать на этот канал контент я больше на эту тему не планирую. Это как раз была плохая новость, но недавно у меня загорелась пятая точка, и я решил делать контент на тему программирования правда я знаю что мало кому на этом канале будет интересен такой контент поэтому специально для этого я создал новый канал и буду вкладывать туда такие видосы поэтому если кто-то интересуется айтишкой программированием всем что с этим связано переходите по ссылке в описании либо там в подсказке там или там и подписывайтесь на канале уже есть первое видео в котором я рассказываю как я пришел в айтишку как обучался как устраивался на работу Поэтому переходите, подписывайтесь и поддержите видос лайком. Но остается вопрос, что же будет с этим каналом? Я немного посидел, почесал репу и решил, что чтобы не поехать кукухой от программирования, я буду стримить игры. И я уже реанимировал свой канал на Твиче, я регулярно провожу трансляции практически каждый день, поэтому переходите также по ссылке в описании, либо по подсказке, подписывайтесь, буду всех рад видеть на трансляции. А на этот канал я буду выкладывать либо записи стримов, либо какие-то смешные нарезки, либо полноценные видосы на игровую тематику поэтому не спешите отписываться лучше поставьте лайк под этот видос подпишитесь на мой twitch буду рад видеть всех на трансляции и если вы хотите как-то повлиять на судьбу этого канала тогда пожалуйста заходите в комментарии и напишите какие рубрики какой контент вы бы хотели здесь видеть ну а на этом я буду прощаться с вами был максон всем спасибо всем пока